Ну что, приехала я, короче, на речку. Река Меча называется. Это в сторону Рязани. Ну как, ну я говорил, в сторону Егоревская. Сейчас на дачу еду обратно. Такая речка. Ну, машина у осталась в метрах 300. Сейчас посмотрим, на что богата эта река. Я буду останавливаться, короче, около каждого моста. Я уже решил. Хоть вечер, хоть не вечер ну, я ну вот, я подхожу Короче, вот такая речка вот такая проезжая часть Тут такой крутой спуск Сейчас спустимся Если Спуск крутой Значит, на ход быть крутые, верно? Сейчас посмотрим Что здесь у нас Такая трасса оживленная прям. Ох. Здесь, походу, еще никто не кидал Сейчас посмотрим По следам шмардика Такс, такс, такс Ну что у нас? Сейчас будем распаковываться Оп, вот такая замечательная речка По-моему здесь никто не кидал Так, ну чего, ребятки, я распаковался Сегодня я буду использовать магнит серии МП На 600 кг двухсторонний Ссылочка на магазин Нужные вещи в описании под видео Давайте по традиции первый совместный забросик Посмотрим. Здесь глубина, кстати, вообще шикарная. Здоровая-здоровая. Посмотрим, что здесь есть у нас. Так, я уже, по-моему, зацепился за что-то. А, нет. Тянем-тянем. Сейчас мы притянем что-нибудь, наверное. Так. Первый заброс у нас... Пусто. Давайте еще забросик что-ли сделаем. Может быть, что пусто. Хоть шмордяк какой-нибудь должен уже попасться при первом забросе, верно, я говорю. Так. Ну, что у нас тут? Вода прозрачная. Смотрите, какая красотища. Тут течет, там солнышко, погода. Ох, радует глаз. Только вот находочки были. Так. Что у нас? Есть первый шмордяк. Такой гвоздь. Туда, короче будет все складывать и вот такая вот а еще и мелочушка попалась такая штука и мелочушка мелочушка не знаю что за монетка потом отмой покажу вам значит место не выбито продолжаем короче ребят не поверите короче каждый заброс опять получается чермец значит место сто пудняк не выбито короче сейчас достал вот такую штуку от моста еще две мелочушки маленькие. Давайте с вами забросим на ну, удачу. Полетели. Так, -с. ну чё ж у нас там? Кстати, напоминаю вам о розыгрыше поискового магнита MP300. Переходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк под этим видео и любой коммент, парни. Возможно, именно вы станете обладателем классного магнита MP300. Такс у нас тут опять И вот, короче шмердяк пока попался ну ничего давайте все находки вам покажу клевые так еще забросики еще вот находку такой баллончик от плевмата осталось только найти сам плевмат как вот в такой трассе зачем выкидывать такие баллончики наши избавлялись кого-то завалили наверное с плевмата а улик скинули кстати, плевмат классный находил, друг потом подарил его, вообще шикарный ТТшник. Я доставал, там народ был, я думал, вообще настоящий, потом, короче, посмотрел. Опа, это плевмат. Но меня тогда еще видео не заснимал, поэтому, как бы, верьте, не верьте, Ну такое было. Так, и у нас тут пусто. А, гвоздик, гвоздик. Че, кидаем минут 15 уже. Короче, получается вот столько чермета. Килограмма три. Три монетки. Кстати, две не наши каких-то, я не знаю. Потом посмотрим. Давайте что-то с вами забросить. Сделаем удачу. Полетели. Скучно стоять здесь. Я с женой. Я здесь дала. холодно. Здесь ветер просто что-то дует под мостом. таком ветреном месте. И она пошла греться на солнышко. А я здесь... Выбиваю. Выбиваю. Так, ну ж, ж у нас тут? Опять чермет Опять чермет Ну, радует одно, что место вообще тут не выбито. Значит, должны прикольные находки, верно. Сейчас сюда кинем. Мост как новый стоит. Вроде Ладно, ну, а, ну, да, от старого моста тут есть всякие эти палки торчат. Возможно, здесь... Ну, конечно, был мост. Через речку ездили с срезание. Старинный мост. Только нет старинных находок почему-то. Так. Ну, опять. О, кованый гвоздь, смотрите. Попался. Вот, о чем мы говорили, Только заговорил о старине. Сразу пошли старинные находочки. Давайте прямо вот туда кинем. Ну, тут еще плюс один, если я тут застряну. Тут воды не особо много. Могу открыть сезон купания. Вам не накаркать. Как всегда бывает. Так, ну я что-то тяну, по-моему. По-моему. Можно не тяну. Тут камень, каменистое дно такое. Сверху фуры, фуры, фуры, едут, едут. Так, а у нас тут... Что у нас тут? Куча шмардика у нас тут. Гвозди, ну всякий такой шмордяк попадается. Так, аж как-то так пока Ищем дальше Так, ребят, короче, тянул что-то здоровое Он подтянул к этому берегу Во! Это хрень тяжелая-тяжелая Что-то такое у нас Какая-то палка Она, короче, не примагнитилась Она крюком зацепилась Вы прикиньте Что это? А, нет, примагнитилась Что это за палка? Смотрите, напишите в комментариях Первый mm. раз такую ловлю палка какая-то непонятно может от отвалика что-то непонятно так гвозди вот такая пробочка я короче вот туда кидал еще разочек туда все мелочушка есть значит будет и прикольная так ну, что у нас чего у нас? что-то отцепилось. Что-то, короче, притянул здоровое, отцепилось. Вот такая арматуринка. Все, в чермет пойдет. Правда, чермет не тащить, метров триста до машины. Кто-то еще поймал тут. Здоровая. А, это от этого. Моста какая-то. Ну вот. Такая штукальца, короче. Монет пока нету. Короче, опять заброс Опять куча шмордика, Ни одного патрона Ничего нету Мне кажется, в оке было больше криминала, чем здесь Я, короче, прямо вот сюда вот кидаю Странно Вроде мост сверху там А я чуть ближе И пошли сразу вот находочки Потому что я одно разгреб Чуть-чуть Ну, -чуть. а вот что-то здоровое-здоровое О, какое-то листное цепляю. А, арматурина. Смотрите, что МП творит. Опа. Вырвала, короче, арматуру. Со дна. Так. Ну, под арматурой должно что-нибудь быть. Давайте еще, что ли, с вами. Киданем. Ну, я думаю, если она вылует, арматуру, главное, чтобы она не в старом мосту, чтобы магнит не запутался. Все-таки в реку не есть, Так, а тут у нас... Так, а нет, она в бетоне, короче Фигня вся в бетоне Смотрите, что зацепил Как, оба Сейчас мы помотаем А, не, пошла МП, короче, 100 пудов вырывается из бетона Ха -ха, Смотрите Такая палка Обалдеть Так, надо её сейчас отсоединить Главное, опа Я откинуть, ее я не заберу Она мне в машину не улезет так что все, давайте продолжаем. Так, ребят, и пошел первый криминал, по-моему. По-моему, если не ошибаюсь. Короче, а, такой нож. Ножикчик. Но все равно находка приятная. Разломанная вся. Ну все равно. Давайте с вами туда же бросим. Я вот туда кидал уже. Начал чуть двигаться муравее. Вот здесь я точно все выбил. Тут находочки хоть какие-то, но пошли. Чуть-чуть, по чуть-чуть. Пульку достал от пневматического пистолета. И все пока. Так. Ну и пока пусто. Короче, перешел чуть правее. Там я вроде бы все подвыбил. Я первый забросик здесь и достал. Такой вот трос и вот такую вот железячку. Здесь, походу, только один черн нет. Сейчас давайте вот сюда перейдем. С вами сделаем забросик. Здесь, смотрите, красота. Воду прям пить можно, мне кажется. Я никому это не рекомендую делать, но все же. Смотрите, ох, водичка чистая. Давайте туда кинем. Посмотрим. Там есть. Я... Кинул вот сюда. Течение очень сильное. Сразу находочка. Так, тут. Тут я уже что-то точно примагнитил. Здоровые парни. Сразу прям. Смотрите, ох. Короче, пипец. Хрен поднимешь. Короче. Вот такая штукенция. Непонятно от чего. Мне кажется, памятника памятник, что ты еще фика дерешь. И гора всякого чермета. Продолжаем. Ну что, ребят, у меня, короче, садится камера. Давайте сделаем три забросика. В принципе, я вам все показывал. Что сегодня нашел. Сами видели. Давайте забросить. Потому что у меня дополнительный аккумулятор от камеры в машине остался. Мне до него идти очень-очень долго. Я уже, наверное, буду заканчивать на этом месте Потому что здесь, кроме чермета, вообще ничего нету Как-то так Я вот сегодня... Ну вот, каждый заброс здесь, короче, чермет попадается Такие штуки какие-то достал Сейчас вот туда еще бросим, посмотрим Ну, короче, прям дно магнитится Я чуть не сел сейчас Так Сейчас мы, короче, здесь Я беру доп. аккумулятор Едем еще на один мостик Покидаем там Поездка в Рязань однозначно удается Все хорошо Так, и тут у нас Опять чермет Короче, кто любит чермет Приезжайте сюда, здесь вот дофигище, Просто дофигище И больше Я там еще здоровую штуку тоже сцепляю Но я ее не буду забирать, потому что ее тупо Не донесут до машины Так, и последний забросик у нас Сейчас у нас О, видите, магнитит Прям... Что о, здорово, чуть-чуть передвинул, там от моста. Так, что-то тяну, что-то тяну. Короче, вот такие находки. Ну, гора чермета, парни, я думаю, понимаете, о чем я. Пока находок нет. Сейчас, короче, если я что-то найду, я покидачу, останусь. У камеры села. Я вам в видео покажу находочки, что здесь были. А так увидимся на следующей реке.